всем привет вы на канале зашумим в этом ролике мы с вами рассмотрим пример шумоизоляции четырех дверей в нашем варианте максимальным dark extreme установку акустики и установку омывателя камеры двери уже разобрали вот так они выглядят внутри здесь у нас сплошной металл абсолютно ничего нет демонтировали штатные динамики если не будем устанавливать комплект двухкомпонентный от компании «Урал» и комплект коаксиальный. Коаксиальный мы установим на задние двери, а двухкомпонентный комплект мы установим на передние двери. Разобрали крышку багажника для установки омывателя камеры, мы здесь установим дополнительный шланг, клапан и на самой камере сделаем омыватель. Шумоизоляция двери у нас делается в четыре слоя. Значит, здесь у нас нанесены два э, вида материалов. Первый – это виброизоляция. Вторым слоем нанесен слой шумоизоляционного материала Интегра. Эти материалы нанесены на всю поверхность часть, внешней части металла, исключая вот эти вот ребра жесткости. Помимо этого установлены динамики. Динамики ставятся на специальные поддюмы, которые мы сами изготавливаем. А Задние двери, напоминаемые, устанавливаем как динамики в Передняя дверь уже сделана в три слоя, то есть те два внутренних и один внешний. Внешний слой закрывает технологические отверстия, прижимает проводку, кроме э, разъемов для стеклоподъемников и тросов для открытия двери изнутри. Плюс сама обшивка полностью обрабатывается слоем шумопоглотителя, исключая зону под динамики, э, ручки и проводку для блок стеклоподъемников. Здесь также установлен динамик. Здесь у нас двухкомпонентный комплект. в Нижней части двери установлен мидбас Bass, а высокочастотник будет установлен у нас на верху рядом с зеркалом. Вот в этом вот месте он будет установлен вот здесь. После работы шумоизоляции дверей и установки акустики приступили к работам с монтажем камеры. Значит, врезку в штатный шланг обмывателя у нас находится вот в этом месте. Дальше шланг обмывателя у нас идет по штатной линии. Вот в этом месте установлен обратный клапан для того, чтобы вода у нас не уходила обратно в бачок. Далее шланг у нас уходит вовнутрь крышки багажника. И снаружи мы видим вот такую картину. Это сверху над камерой расположен жиклёр-омыватель камеры, который работает совместно с со штатным омывателем заднего стекла. Сейчас мы продемонстрируем, как он работает. То есть вот, жидкость подается и сюда, и на заднее стекло. На этом все. Всем спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках.